Всем, сегодня я буду рисовать в э, дню святого Валентина открытку, в дню всех влюбленных. Рисовать я буду и дежонка. Для начала рисуем ему мордочку. Такая мордочка. Теперь рисуем ушко. Одно затем рядом рисуем другое ушко. так вот теперь начинаем рисовать саму мордочку буровки щечки рисуем другую щечку и рядом рисуем глазки. у него будут прищуренные глазки, затем мы рисуем носик и рядом рисую ротик. у нас примерно получилось. Затем мы рисуем ему вот здесь. И рядом рисуем еще одну лапку. Теперь внизу мы будем рисовать надпись на английском слово love. Рядом вот здесь вот рисуем сердечки такие, и с этой стороны также рисуем. Далее мы дописываем слово Ю. У нас получится слова Ю. Люблю тебя. Карлас надпись про ну, затем далее дорисую мишку, здесь рисую ну, лапки снизу, и еще тут рисую лапку удержана получилось. Подписывайся. я уже обвела на это закрасить свою любовь далее книга разукрашивать. закрашивать Thank you. mm -hmm. Как мы будем рисовать розовые щечки? Одна такая щечка. И с другой стороны. Теперь мы рисуем здесь вот глазки такие прищурим я. медвежонка нашего. Вот какие красивые, лупчевые глазки. Затем мы рисуем новости.